Итак, воскресный день, мы штукатурим, вот, давайте посмотрим, как это у нас получается, что преуспеваем. Осталось только бы мелочь уже, сейчас после обеда поработаем хорошо, преуспеем чуть больше. здесь вот тоже трудимся. сказать, чтобы супер профессионалы в этом деле я не скажу, но за исключением некоторых, но я знаю, что мы все равно можем преодолевать преодолевать вот здесь тоже что-то девается сейчас мы пообедаем и потом начнем начнем рассказать все что ну как-то вот так ну, здесь вот если смотреть вот бассейн все как необходимо как должно быть в хороших вилах ну, вокруг самое главное море и красота красивый вид вот чем мы наслаждаемся работа